яйца холодные. Чего? Яйца, говорю, холодные. Ты че идиот? Да ты идиот, эти твои яйца у меня в кармане холодные. Точно больной.